Здравствуйте, вас приветствует компания Account. Мы производим установку, настройку и обслуживание программного продукта Restart, который предназначен для автоматизации учета в ресторане. Приступим к обзору его возможностей. И прежде всего оговоримся, что обзор будет производиться в демонстрационной версии продукта, поэтому иногда у нас будут появляться сообщения о том, что мы находимся в демо режиме. Переключаемся в демо-режим, вводим пароль пользователя. Начнем обзор с фронта официанта. Фронт официанта это модуль рестарта, предоставляющий интерфейс, с помощью которого можно создавать заказы, наполнять их блюдами, которые заказали гости и осуществлять печать встречек и причеков на принтеры. Создадим заказ, например, на четвертом столике. Выберем количество занятых мест. Наполним заказ блюдами. После выбора блюд можно напечатать встречку на кухню и на бар. Делается это по нажатию зеленой кнопки в правом нижнем углу. Из-за ограничения демонстрационной версии придется подождать 10 секунд. Встречка напечатана. Когда гости поели и хотят рассчитаться, можно напечатать причек. Когда гости рассчитались, можно закрыть заказ прямо из фронта официанта. В данном примере программа настроена таким образом, что алкоголь бьется на один фискальный регистратор, а все остальное на другой. Типами оплат наличная и платежная карта закрывается алкоголь. А наличная 2 и платежная карта 2 закрывают все остальные позиции. Закроем наш заказ платежными картами. Платежные карты. Пробить чек. Заказ закрыт. Создадим еще один заказ, на этот раз выберем двух гостей, заполним заказ блюдами и каждый раз указываем у гостя, которому соответствует данное блюдо. Видим, что э, первая, вторая и третья позиция и четвертая позиция заказаны первым гостем. Третья и пятая позиция заказаны вторым гостем. Когда мы распечатаем причек, Нам предложат либо распечатать притчек для первого гостя, либо для второго, либо для всех гостей. Мы видим, что у нас появилось два заказа. Закрывать заказы можно не только из фронта официанта, но и из фронта кассира. Закроем второй заказ. Также во фронте кассиров можно печатать X-отчеты, можно печатать Z-отчеты, выбрав соответственную кассу. Можно производить внесение и изъятие. Можно пробивать чеки на возврат при ошибочном пробитии. Чек пробит на возврат. Конечно же в реальной жизни встречки, чеке и чеки печатаются на принтеры и фискальные регистраторы. Но для... Но для демонстрации мы воспользовались эмуляциями принтеров и фискалок и печатали все в текстовые файлы. Закроем фронт и откроем настройку рабочего места. Это модуль рестарта, предназначенный прежде всего для подключения и настройки взаимодействия программы с оборудованием. Вот примерно так будут выглядеть наши причеки. А вот так выглядят чеки. Вот пример X-отчета. Теперь зайдем во фронт администратора. Это модуль рестарта, в котором совершается основная часть, большая часть настроек. Например, здесь можно расставить столы в зале. Можно задать права официантам, кассирам и так далее. И также совершить много других настроек. На этом наше обзорное знакомство с рестартом закончено.